На канадскую провинцию Британская Колумбия обрушился снежный шторм. 75 тысяч человек остались без электричества. Больше всего из-за непогоды пострадал остров Ванкувер, Галф и некоторые части региона Лоурел-Мейнленд. На данный момент аварийные службы приступили к восстановительным работам. 45 тысячам потребителей вернули подачу электричества, 32 тысячи пока по-прежнему остаются без света. По данным Национального метеобюро, на острове Ванкувер за сутки может выпасть до 25 сантиметров снега. По состоянию на 20 декабря 2017 года некоторые автомагистрали перекрыты для движения, во многих школах отменили занятия. Глобальные климатические изменения уже влияют на здоровье, условия проживания и жизнеобеспечения людей на всех континентах Земли.